Положим? Положен? А почему вы считаете, что там положено? Вы опять нарушаете права. Вы нарушаете федеральный закон. Как вы... Валентин сернин вы понимаете, что может быть вынесены другие данные, что ему может быть несколько бюллетеней выданы, что этот процесс должен контролироваться. Работа комиссии осуществляется согласно, Вы это да. понимаете? Да, все понимаю, Все понимаю. Все. Что То есть, вот сейчас, если бы люди не было, и долго был просто все. Понимаете? Вы должны обеспечить прозрачный выбор. Работу комиссии вы дать. А вы наоборот, палки пойдете. Давайте я туда встану, буду контролировать. Ну зачем? Вы каждый должен заниматься своим делом. Вы должны Мы обеспечить наблюдать. То есть вы против, да, чтобы обеспечить прозрачность. Обеспечить контроль работы комиссии, обеспечить гласность в прохождении выборов. Как того требует федеральный закон о защите прав избирателей вот если бы хождение тут не создавали сидели где надо все было бы как бы так и будут меньше отходить из-за того что там будет будут не находиться понимаешь это балкон такой не будет у меня столько проблем создает